И всем снова здорово, с вами я, Ванёк, и это мы с вами играем, продолжаем проходить Batman Arkham Origins The Complete Edition. Так, сейчас посмотрим, что там надо будет дальше проходить, потому что я же не знаю. Я что только Ленсли, Ленсли Тауэрс так. Так, блин я реально хочу себе хочу себе собаку купить как-нибудь ну может быть через нет, несколько месяцев можно будет ага. завтра завтра сходить к самотугу надо будет 5 часов точнее с 5 до 6 я себе записал все сплаш дамач так феникс так нет финкс не играем пока что потому что мы не проходим бэтмена эм, вот что такое для себя будет это с вайсом видео и с ним реплейт ага ну блин да прошли на лайс ли тауэрс гейм, последнюю действие, та вот, а, не, ну, не ну, немножко, ну да, ой, полицейский, так, загружаемся, так. так, что сейчас, извиняюсь, не то, открылось, это, ну, вот это вот продолжаем начать чтобы нажмите на кнопку по закрываем контента идет тауэрс лейсли тауэрс так сюжетка продолжаем игру новый игру плюс может начать У тебя есть ночь выс местонахождение, нахождения расстрелить преступление лейсли тауэрс так так убежище сиониса ну Так, есть своими личный съезд, я не скончался нашли сканер улик так так тут вот этот вот труп детский так пробел сканировать улику took place days ago the fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult the male victim is wearing a black mask but I can't positively identify him as Roman cyaneus without a DNA analysis something I can't do in the field. I can identify the female victim based on her fingerprints. Так, это... Это сюда. <соединяющие> угу, смотрите, okay, да. Значит, сидим, сидим. Но Но не не то, она тут, в видимости, не может выталкивать, мы просто поставили за ней. Так. Вот. Девушка-то была. Так, тут. Так, сюда идет. А вот еще вот тут вот, хобел. Вот дверь. Молотов в комнате. Кто-то хотел сбраться от улиц. Ну так, сюда. пингвина. Ну вот. Так стоп пингвин. Ладно. А с какого фига он в кресле убийца мужчина. Так, а еще тут пуля была over. выпущена из револьвера. Баллистический анализ показывает половую траекторию, стрелявший был с на половой осадки да, их, конечно, были тем, кто лежал на земле. Так, тут. Эти отпечатки пасть принадлежат они а не расположены поверх от выстрела, поэтому по участку кольца страха, он вин был в этой комнате, но отчаян показывает, что он был тут после убийства. Если не он убил, что он нас тут, то кто? Так. Ну почему? Ну кто? Ну кто? А отсюда вот может еще кто-то так. Так. А, вон еще одна улика, да. И ты белый полос Крим Гэлви. Тот, кто стрелял в тихни полотки полу. Кримжор, в комнате вижу был два человека. Стрелявший в тихни, тот, кто полок. Срявший который себя мужчина может показать или иные места. Так. А, вон еще вот. еще. Эта ДНК принадлежит одной из жертв. Чья же она? Может это, кстати, того Джокера? это, не это мог быть любой из них. Увиденка травмы горн гор, гор. Так твоего так со потом я что -то вообще вот вопрос такой у меня возникает с какого фига тут пин а это это это это 75 и, Первый улик так вот. Шестая улик так, Это так. Поиск улик. Готов. А куда надо нажать на X? Сканер. 72%. У меня вот блокдан, кстати, инигму. Надо на так, так нажать, потому что я не вижу много Наверх тут улучшение боя. Улучшим ближним бой, улучшим ближним боя. Баллистическая броня и боевая броня. 25 процентов второе здоровья. Вот это вот 50 процентов здоровья бетона. Ладно, вот так вот. Так. Так, на, х, так, так, так, извините, я не вижу ничего. Пять, так, это четыре. Готов. Ну, ну что он ну, готов тогда? четвертый, так, попадание пули, раз, два, три, четыре, ну так, пять, пять, шесть, семь, восемь, че семь, восемь, Не, ну это завершено. Кобу под. Так а стопа где? Тут чё дальше? Так а стопа надо ну да посмотреть. Так. преступление в Лесли Тауэрс. Так, Enter, Enter. Так, на VASD. Так, Та -та -та -та -та -та -та. так, та-та-та-так. Стоп. Лесли Тауэрс. Так. Преступление. Расследуем. С вами ребята. Преступление в Лесли Тауэрс. Так, рассеяние убийств в Лесли Тауэрс. Доберись до прежнего. Это все сделали. Потом полицейское управление. Так, на. Икс еще Нужно сканер улик. Так, у нас что-то мало. Мне кажется, 3, 4, 5. М -м так, 5 улик. Так. Так, а это чё, это чё, это чё, это чё за место? Икс. Вот. И чё дальше-то, а? Это все это, так. А как самое главное, он сюда попал там, блин? Вот в чем дело, вот в чём вопрос самое главное, как... Ну, сюда попал, то вот, через окошко. А кто-нибудь закрыл окно стоп? Нет, это уже все, это уже пройдено. Это уже тоже пройдено, это пройдено. Так, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, Лично Стефани Эмбоурс скончалась. А это кто? Это так. Это Сайонис, этот самый сраный. Так. Так, так, так, так, так, так. Та, та, та, та, тут анализ пули завершен. А это сюда пингвин стал. Так, сюда пингвин. Икс, так. Драк тут была. Икс, сканерули, так. Но ну, я не знаю, я ничего не вижу в общем-то. Сканер чем мне подсказывает? Сканер мне подсказывает, что где-то тут. Направо еще направо. Нужен и вот сюда вот. Вот сюда надо. Вот сюда и вот сюда. А что тут? Ну и тут так и сюда иду, и сюда иду. Так. Скотня, блин, что-то кажется, говоришь, что тоже очень немножко отдохнуть тут. Так, стоп. Как дверь взломать? Так Управляемый насекомотор. Это спецназ Готома. Это спецназ Готома. Это полицейская рация, собственно. Твой сигнал, разоз... раз... сигнал уже раз... Радио освобождения. Сигнал уже распознан. Полицейская чиста. И наша распознан так левый контрол левый контрол так так так та та та та та та та та, -та -пам -пам. так но ну, я вижу только эти места ну, так а не я еще помню, что где-то тут еще вот так вот я помню еще я видел как-то это... тут кто-то эту а вот Х сканирует так да, блин. Я помню, что еще кто-то так тут кто это делал. Вот, вот кто-то вот об этом убился. Я не помню, честно говоря, кто? Может быть девушка Сайониса еще одна очередная это, которую он говорит. Брюс, который про, которую Брюс говорил. Блин, почему эту улику я не заметил, а ищу какую-то странную вещь? продолжаем с вами расследование в Лесли Тауэрс. Баллистическая броня так, X так. все попробуем с в начала так 3, 4, 5 так, раз, два, три, 4, 5 шесть, 7 попробуем все сам самого начала сделать, так попробуем все сделать сам в начала, так нет, это еще был долг был плота так до убийства. До прихода сюда кого-то. Это 100% кто-то будет. Так. До положения сюда тела. До взрыва, который тут был пианино. А еще вот там вот. Так, сейчас посмотрим, это было все в детали. Он играл тут, кто-то в него стрельнул оттуда, и он начался бой. Они дрались тут, кто-то получил головой по тут, дальше тут, так и а что тут было? А нет, кто-то отсюда вот. Так, а эта женщина тут висела. Так, тут был взрыв, тут эм, котельмотова раскинули, тут вот это вот, тут потом вот это вот и кто стрельнул из туда из сюда. И вот еще вот тут то вот что-то это. Эм, а это обнаружено. Да. Следите за красным маркером, э, чтобы воспроизводить силу лик. Так. А, нет, это точно, это же надо было бы раскамерить. У нас ДНК показывает, что он носил костюм и пиджак. Ну, поздно есть кто-то с я не привлекаю улики. Так, а, еще тут-то одна улика. у у пошло. Вот, вот я вот про вот это вот говорю. Кто-то... Эта ДНК принадлежащая, что мне говорит, что она была здесь несколько дней. Возможно, я смогу выяснить, что она делала, когда ее, на нее напали. Ай, блин. Брюс, ну ёшка, кошка, ну пройди ты, блин. Она делала коктейль какой-то. Травма головы Тиффани Эмбурс. Ну ладно, так, табуляция убийство Ленсли -Ле Тауэрс расследовать ну, на 90%. Так, табуляция, табуляция. Так, кто-то потом сюда пошел. Потом кто-то здесь вот так вот делал. Потом вот кто-то вот отсюда вот. вот так вот сделал. Потом кто-то вот туда выкинул коктейль Мотова, Потом кто-то здесь встал и пошел обратно. Так. И вот кто-то отсюда вот туда вот стрелял. И вот кто-то потом вот тут вот это вот... Блин. Где еще? Улики. Мне нужны улики. Ребята, реально мне нужны улики. Так. Это может быть еще эта улика? Нет, это не улика. На пробел я же зажимаю просто. И вс. Может быть я что-то тут увижу ещ? Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Или больше тут не одну лик нет. Цену нажал случайно. Уйти, пока все улик не найду. Извините, на цет садимся. А по-малому. Так. А чё тут? Что тут женщина была? Тут а вот материальная улика. Так это анализ ткани. ангарской шерсти Белый. Линейная плотность 120, предмет теж пиджак. Примечание порно, при входе в квартиру. Так, кто-то отсюда вот пошел вот в квартиру. Блин. И вот. Это кровь. Это кровь. Характер дара Алистра. Так, а это чё? Улики. Да, улики, точно, улики же ищем. Так, 90, так, процентов убийства в Лесли Тауэрс. О, у них чё, отопление ничего не отключили, ну, ладно. Вас в Лесли Тауэрс там что, отопление ничего не отключили. Богатые люди, богатые, богатые, богатые. Да тут можно все прочитать за улики. На самом-то деле все, все, что тут есть, можно за уликой просчитать. Даже та девушка, которая там висит. Это улика. Так, нашел, нашел 3, 4, 5, 6, 7, раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8 даже. 8 улик нашел. Так. Стоп. А какую я пропустил? Так. Где уж тут висит? Так, это завершено. Завершено. 3, 4, 5. А я должен найти 6, 7, 8, 9, 10. А, вот это вот просканировал. А дактилоскопический анализ. Она, имя осел чекоблокот а вот это вот улика ДНК травма головы тиф неамбурс так а где еще одна улик хотя бы или 10 и не а пока не соберу все улики А с кстати я не могу отсюда выйти пока не все улики не соберу а не ну точно и тут же есть очень вот можно тоже так а как как Потом выходить, это завершено. Так, это завершено, это завершено. Четыре, пять, шесть, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А тут семь. Сверху семь, а тут... А по факту я нашел 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Даже может здесь Так, на х. Нет, х каня ролик так кубу под вот сюда затронулся потом кто-то тут еще девушку задолбил застолбил точнее так тут травма головы тифани эмбурс гути пока все не раснял, не закончил лики искать. Ну да, ищем лики вместе с Брюсом Уэйном, точнее со мной. А это что это что это что? Это те, за молек тот. если здесь есть ткань, ангарская шерсть, ангорская шерсть, то где-то и тут должна же быть ангорская шерсть. 6. А это так, что за цифра 5. Я пока что так тут посижу. Так, это. <смех> Так, ну, короче, будем с вами искать, наверное, в следующей серии завтра, точнее, следующей серии выйдет, будем искать убийство в Лесли tower случился и мы будем с вами это дело расследовать, ребят. Пока, пока, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующей серии Бэтмен Архам Орденс. Пока-пока. Давайте, Покеда.